глава двадцать Огонь чужды. Надав и сыны Аароновы, взяли каждый кодильницу свою и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал» приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Книга Левит, глава 10, стихи с 1 по 3. Сыновья Аарона не взяли священный огонь жертвенника, который зажег сам Господь и который он велел священникам использовать, когда те зажигали благовония. Они взяли и поместили в свои кадильницы обычный огонь, а затем положили туда благовонное курение. Это было нарушением прямого Божьего указания, и его кара последовала мгновенно. Сыновья Аарона, совершавшие служение в Скинии, не согрешили бы так, если бы не увлекались излишним вином и не оказались слегка пьяны. Они потворствовали аппетиту, который одурманивал их и делал непригодными для выполнения священного долга». Своим затуманенным разумом они не смогли понять разницы между священным огнем, который Бог послал с небес и который постоянно горел на алтаре, и огнем обычным, который, как он велел, не мог использоваться для выполнения священных обрядов. Если бы они были в трезвом уме, то с ужасом отпрянули бы от самонадеянного нарушения Божьих неукоснительных заповедей. Они получили особое благословение Бога, Будучи в числе старейшин, ставших свидетелями славы Божьей на горе. И они понимали, что перед тем, как зайти в святилище, где являлся Бог, необходимо подвергнуть себя тщательному самоисследованию и освящению. Аарон уже, и Илиазару, и Эфомару сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не увереть, не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии и собрания не выходите, чтобы не увереть вам, ибо на вас елей помазания Господня. И сделали по слову Моисея. Левит 10 глава, стихи 6-7. Отцу и братьям погибших было запрещено проявлять какие-либо признаки скорби по тем, что был справедливо наказан Богом. Когда Моисей напомнил Аарону слова Господа о том, что он осветится в приближающихся к нему, Аарон молчал. Он знал, что Бог справедлив, поэтому безропотно принял Божью волю. Его сердце изневало от печали, ведь его сыновей по причине их непослушания постигла страшная кончина, однако согласно велению Божьему он не выражал скорби чтобы не разделить судьбу умерших и не вселить в верующих дух несогласия, дабы гнев Божий не пал на них. Когда израильтяне совершали грех, и Бог наказывал их за преступления, а люди оплакивали судьбу понесшего наказания вместо того, чтобы скорбеть из-за того, что попрана честь Бога, сочувствующие считались виновными в ранной степени с преступником». Господь учит нас в наставлениях, данных Аарону, смириться с его справедливыми наказаниями, даже если его гнев затрагивает близкого нам человека. Он хотел бы, чтобы его народ признал справедливость его судов. В эти последние дни многие предаются самообману и не видят собственных ошибок. Если Бог через Своих слуг обличает и укоряет заблудших, то появляются те, кто готовы сочувствовать людям, заслуживающим обличения. Они будут стремиться облегчить бремя, которое Бог возложил на своих слуг. Эти сочувствующие думают, что поступают добродетельно, сочувствуя виновному, чьи действия, возможно, нанесли сильный урон делу Божьему. Они находятся в плену заблуждения. Всем этим они лишь восстают против Божьих слуг, исполняющих его волю, и против самого Бога, и виновны не меньше, чем преступники. Есть много заблудших душ, которые могли бы спастись, если бы не получили нечестивого сочувствия. И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши» чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого». Левит, глава 10, стихи 9.10 Случай с сыновьями Аарона сохранился в истории в назидании народа Божьего, и особенно для тех, кто готовится ко второму пришествию Христа, что потворство развращенному аппетиту разрушает душу и влияет на силу разума, данную Богом человеку, так что духовные и святые вещи теряют святость. Непослушание начинает казаться все привлекательней, а не чрезвычайно греховным. Сатана ликует, видя, как люди, созданные по образу Создателя, отдаются в рабство развратных желаний, ведь тогда он может успешно контролировать силы их ума и заставить тех, кто невоздержан, действовать таким образом, чтобы, утратив высокий смысл его священных требований, унизить себя и обесчестить Бога. Именно по творство аппетиту побудило сынов Аарона использовать обычный, а не священный огонь для подношения Богу. Сыновья Аарона, нарушившие Божье повеление, олицетворяют собой тех, кто нарушает очень ясную для понимания четвертую заповедь Иеговы. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему, не делай вон никакого дела». Исход, глава двадцатая, стих 9-10. Почти все, считающие себя последователями Христа, не чтят день, который Бог осветил и повелел соблюдать Его святость, пребывая в покое в этот день, как пребывал в покое Сам Бог». Они трудятся в святое время Божье, и отдыхая в первый день недели, который является обычным рабочим днем, днем, в который Бог не почевал и который Он не благословил, тем самым почитают Его как святой день. Отступление от четвертой заповеди не будет сопровождаться немедленной смертью. Тем не менее, Бог не считает нарушение Его заповедей менее тяжким преступлением чем грех, совершенный сыновьями Аарона. Смерть — это неизбежное наказание всех тех, кто отвергает свет и продолжает приступать закон. Когда Бог говорит «Помни день субботний, чтобы светить его», исход глава 20 стих 8, то имеет в виду не шестой и не первый день, а именно тот самый день, который Он назвал. Если люди подменяют священный день обычным и говорят, что так тоже сойдет, этим они оскорбляют Создателя Небес и Земли, который учредил субботу и память о своем покое в седьмой день, после того, как создал мир за шесть дней. Служа Богу, опасно отклоняться от Его постановлений. Те, кто имеют дело с бесконечным Богом, давшим четкие указания в отношении поклонения Ему, должны точно следовать заданному им направлению и не допускать даже мысли, что могут хоть как-то отклониться от курса, потому что, по их мнению, исход будет таким же. Бог покажет всем своим созданиям, что Он говорит именно то, что думает».